только что не сбокует да, да я вам сказал да, да Сяк, иди ко мне иди Нет, да. Да, да. еще Ди, еще немножко Иди, не иди, не не не не не не не иди. не иди, не не не иди. иди. <с <с <с На попку. Давай, давай. Она может резко развернут, так и уйти. Настя ходит сама, она ходит девочки. Просто я говорю, у нас места мало. Я боюсь. Ага, телевизор. Опять техника. Настя, Настя, смотри. Ага. Держи, держи, Я держи. Корона С этим еще легче Да, но они сухие и жесткие. Нельзя получить. Можно. а там детево, видишь? Она пусть туда же пошла, но там где вон стоит. Если честно, немножко ножка там отстала, да? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Нася заводит Парник всегда держат. Потому что, <сílk> <сílk> <сílk> <сílk> что <-то> перетащил. Ну, куда ты лезер зарачиваешься? Этот новый продукт обладает уникальным составом. Он содержит мощную комбинацию лактобацилл. Дядя, Дядя Вова там снимает, да? А расскажи такой. Расскажи, что тебе снилось? Какие сны тебе снились? Вот так, да? Вот это такое тебе снилось? Да? Это тебе такое снилось? Да? Что нас сейчас рассказывает? Ой, Настя, Настя, Настя! Расскажи, расскажи. Я там Расскажи, расскажи. Настя. Да, да, да. Поймала, поймала. Да. Сразу поняла, вот, за там. Да, вот у нас всегда что-то башкой, Банц. причал. Там Я много, да? Там разорвала. много. Там много. Папы нет, жалко, а то бы летала бы туда-сюда, туда-сюда, как вот мы ее вводим, туда-сюда. Говорю, у меня уже голова закрывалась, как вот она мельтешил. Нравится. Ага, нравится, нравится. Ага, это нравится. É <laughs> isso. становится все сильнее. С тех пор, как его мать родила нового ребенка, он занимается запугиванием себе подобных, практикуясь на нахальных анубисах. Он преуспел. Дорогие зрители, так сегодня мы увидели, как шимпанце поюет, играет на слабости друг друга Да и бутылку <свист> поиграть. Для нас с <свист> этим. <свист> Да долго ну, вот это солдат приветствует. Да, наше наше И Настя. Также большое привет <соружен> всем э -э пожарным частям России, Беларуси а, ну, и а Украины. Ну, Настя этот раз и... его столько ну, да и курга находила, в... и на аршке, и с бутылкой в... никакого. На память не было. В... Ну, так это ж кадры будут кипеть. Это... <просит> Когда будет взрослая, показать. Какая да. была? Это что Настя 10 год. Настя! Асик? Да нет, не тогда человек. Ой, я ее увеличила полно, полный этот. Ну что, поехали дальше. что ты себя посмотрела такую, а? Как интересно, да? Ну, фотографии еще остались, все, и мне не просил, да, с Лучше маты Молочко, молочко. Да нет, нам машина вот замерзла. А вот коляске что зачем? Там колено, шапочки, Там тебе молочки Есть Не, не ешь, давай, давай, давай, и кушай на Бабушка С Слушай, ну, кушай, я Ага, да. Ага. Кушай, кушай, Ой, господи, как нос чешет. Выпить хочет. А это львово с ними все. И счесаешься львово, прям и не моргает. Смотри. А... Да что так все? Ладно, что ты Молодец, я Позови Позови. Пирамидку, Настя, да, пирамидку. Mm. Нет, mm. ну нет, их нет. Все? А? No. Пирамидка.